А Мархаям говорил, «Как часто в жизни, ошибаясь, Теряем тех, кем дорожим, Чужим понравиться стараясь, Порой от ближнего бежим, Возносим тех, Кто нас не стоит, А самых верных предаем, Кто нас так любит, Обижаем, И сами извинения ждем». Я думаю, что лучше одиноким быть, Чем жар души кому-нибудь дарить. Бесценный дар — Отдав, кому попало, родного встретив, не сумеешь полюбить. Дарить себя не значит продавать. И рядом спать не значит переспать. Не отомстить не значит все простить. Не рядом быть не значит не любить. Можно соблазнить мужчину, у которого есть жена. Можно соблазнить мужчину, у которого есть любовница. Но нельзя соблазнить мужчину, у которого есть любимая женщина. Сорванный цветок должен быть подарен. Начатое стихотворение дописано. Любимая женщина счастлива. Иначе не стоило браться за то, что тебе не по силам.